В эфире Универньюз, студия Аделина Ахмадиева, и сегодня в выпуске: 12 апреля не только День космонавтики, но и День науки лицея Николая Лобачевского. Ничего личного, только бизнес. Защитили ли молодые инноваторы новейшие стартапы. Громкие рыбы поделились своими секретами успеха со студентами Казанского федерального. В Санкт-Петербурге прошло награждение орденом Аль-Фахер, который является высшей наградой Совета муфтиев России. Кто удостоился этой награды, смотри в следующем сюжете. 12 апреля в Санкт-Петербурге в рамках Всероссийской научно-практической конференции Файцхановские чтения» прошло награждение орденом Альфахар. Этот орден почета является высшей наградой Совета Муфтиев России. Он учрежден в России в 2003 году и имеет две степени. Ильшат Гафуров был награжден орденом Альфахар второй степени за большой личный вклад в разработку номинации по включению памятников в болгарского городища в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, за организацию научных исследований археологического наследия и модификацию территории болгарского городища, а также за развитие системы исламского и исламовеческого образования в России, подготовку специалистов с углубленным изучением истории и культуры ислама. А также медалями за духовное единение были награждены заведующий кафедры истории Татарстана, археологии и этнологии Института международных отношений истории и востоковедения КФУ Айрат Сидиков, директор Института международных отношений истории и истории востоковедения КФУ Рамиль Харудинов, а также проректор по научной работе Казанского государственного института культуры Рафаиль Валеев. Анна Глазунова, Ильна Универньюз. Дата 12 апреля известна не только как День космонавтики, но и как День науки лицея Николая Лобачевского. На различных площадках побывала и наша съемочная группа. Смотрим.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 КФУ состоялось заседание профбюро аппарата управления ВУЗа. На встрече сотрудникам ВУЗа рассказали о возможностях доступных для членов профсоюза.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 Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз. Модное слово «стартап» у всех на слуху. И это неудивительно, ведь любой гигант мировой экономики когда-то был простой идеей. В нашем следующем сюжете ты узнаешь, где и как появляются успешные стартапы с большими перспективами. Смотрим. Смотрим.